Достаточно оказаться не в том месте, чтобы провалиться в не самые дружелюбные края. Новый мир враждебен и опасен, но несет в себе и новые возможности. Добро пожаловать в новую эру, где смельчаки сражаются за настоящее сокровище. «Болдпойнт» — окунись в новую реальность. Анимационные ролики Line and Space Современный метод продвижения бизнеса